Thank you. Новый комплекс. Апартаментный комплекс Адажева. Сейчас мы находимся в, апартамент, в апартаменте 47 метров. Его стоимость 23 500. Но это на сегодняшний день. Возможно, цена поменяется. Отличный инвестиционный проект. Апартамент приобретают с целью перепродажи и с целью пассивного дохода. В комплексе будет доверительное управление по доходности. Справедливое распределение по апартаментам. Одного класса. Пойдем еще посмотрим. Это у нас шоу-рум. В качестве образца. Все апартаменты сдаются с ремонтом. Шикарная территория. Пойдем посмотрим виды. Виды бомбические. Единственное, у нас сегодня погода не особо удалось, но я думаю, страшного в этом ничего нет. В целом понятно, вон там море. Вон там, вон там. И каравел Португалии спрятано. Аккуратненько. Это на работу с сдачей объекта 30-го 21 -го года. Санузел классный. Если он не работает, пока ничего не случилось. Да. Санузел раздельный. Все уже готово. Собственно, в таком виде он будет оставаться. Это у нас что? Перегородка вышла. Это у нас такая перегородка нас. Да. Собственно, знаешь, удобно? А да. на место, типа, экономика. Да, она ты включил душа большой, а закрыл ее, типа, да. Пойдем по уходчику посмотрим. Ну, по уходчику, в целом, файлфовый, мне нравится. На данный момент это один из лучших апартаментов, комплексов, бизнес класса Находится в Дагомысе. и балкон довольно-таки не маленький. Да? Сейчас в Сочи порядка 90% загруженность ежегодно. Все-таки большой поток туристов идет. Но также и в зимний период. Это классный комплекс, срок окупаемости примерно 7 лет. Но вообще средний апартамент комплексов срок окупаемости порядка 7 лет. Это при условии использования управляющей компании. Ну да, да, да, да. Но здесь можно вообще можно самому жить. Если, допустим, нет интереса сдавать, сдавать через управляющую компанию, можно жить самому. Вообще их покупают именно под сдачу, под пассивный доход. Доходы здесь хорошие. Еще раз напомню, все апартаменты сдаются с ремонтом. Все Вот сейчас у нас апартамент а общая площадь 92 метра, полезный 57. У нас остальное все деревдирация. Пойдем. Проберешься. Ты же нас стоят. За 50 потолков 3 метра. Я считаю, что это огромный плюс. Пойдем сюда управляемся. А здесь получается 20 на 2, а я опять делаю это история, чтобы там страной место. Ну, в принципе, правильно, так говоря. Пойдем под носом с тобой. Здесь. Слышь, ну, круто. Отлично. Пока эти апартаменты еще есть в продаже, все предложения напрямую от застройщика, есть еще перепродажа, немножко ниже, застройщика внутри компании. Предложение есть, звоните, пишите. Ну а даже разбирать крайне быстро, потому что это один из топовых объектов, и аналогов у него нет, а слов совсем, да, по всему большому Сочи. Крутой объект. Отлично подходит для пассивного дохода, отлично подходит для перепродажи. У нас на этом очень хорошо зарабатывали. Слушай, ну а это я у сейчас обратил внимание, этот зеленый цвет, не красивый в своем теле, Водичку еще не завезли, да? Ну конечно, не завезли, нет, здесь ничего не подключено, это шоурум, это как образец. Еще раз напомню, задача у нас 3-4-21 -го года. То есть, как быстро, у нас застройщик уже активно показывается. Вот мы сейчас вместе прошли, Работа здесь идут полным ходом, динамику видно практически по неделю, опять как все меняется, интересный комплекс.